Хороший вопрос. Андрей Андреевич, судя по вашей философии, становится непонятным. Как же могут быть богатыми люди, люди которые воруют в большом количестве, будучи руководителями какой-нибудь там исполнительной власти? И для кого же не секрет, что воруют? Да, воруют. Во все века, всегда, даже я не помню, по-моему, кто-то из знаменитых, Прозаиков, по-моему, ну, я боюсь ошибиться. Я где-то гипотетически подразумеваю, кто, может быть, может быть, Федор Михайлович, знаете, но ну, может и нет. А, говорили о том, что, а в нашей, а, это, по-моему, даже с Пушкиным было связано. В нашей стране воруют, ворова, воруют и пьют, пьют и воруют. Так и есть. И такой вопрос. Как же эти люди, которые воруют и чувствуют себя потом хорошо, им потом не икается, им никак не сказывается на них. Почему они это делают? Я могу сказать. В своей жизни мне приходится очень часто общаться с такими людьми. Это люди, которые осознанно воруют. То есть они знают, что они воруют, строят или делают из страны финансовую пирамиду, которые они точно понимают, когда-либо обвалится, и уже есть кризисы, я не буду говорить, о какой стране говорю. И эти люди максимально стараются, как бы прикоснувшись к тому, что они считают Джекпотом. То есть это для обычных людей есть государственная власть, а для людей, которые попадают в государственную власть, для них это Джекпот. То есть они к этому так и относятся. То есть когда они туда попадают, они не понимают, чем им нужно заниматься. Они понимают, что им должны давать, или они должны воровать, или они должны куда-то носить. Но это не говорю о наших странах, в которых мы живем. Это, конечно же, не так. Наша власть хорошая. Я говорю о каких-то чужих странах. И общаясь с такими людьми, я очень давно заметил, глядя на таких людей, постоянно наблюдаю за тем, что эти люди постоянно, вечно недовольны чем-то. У них нет ну, ни минуты прямо какой-то радости, их что-то все время гложит. У них вот внутреннее состояние постоянно их что-то гложит, их постоянно ощущение такое тревожит, знаете, и так далее. Как бы ни происходило, и что бы ни происходило, это все время есть. У меня был такой знакомый, он очень знаменитый и богатый человек, очень многого достиг. И вот мы с ним ездили отдыхать во Францию, после этого я там был близок в их семье. Он занимал очень большие посты и так далее. И я вот все время наблюдаю и говорю, ну что такое с вами, ну вот почему вас что-то все время тревожит, почему вас что-то все время тревожит. Он говорит, ты знаешь, я не могу с этим справиться. меня все время как будто что-то должно произойти, как будто что-то вот, меня все время что-то тревожит. И я сам себе вот внушение делаю, ничего не будет, все нормально, вот все хорошо, успокойся, там, выпиваю периодически, отвлекаюсь на детей, но все равно вечером ложусь и меня тревожит, во снах тревожит и так далее. И говорит, я не знаю, как этим справляться, когда я начал более широко работать с такими людьми таких клиентов у меня всегда было очень большое количество ходит с ними дело в том что во всем виновата внутреннее подсознание вот это подсознание которое есть у человека хоть я и не особо в него верю я его называю обычно душой или внутренней душой вот это подсознание оно все равно заставляет человека где-то в виде такого тонкого червя в середине ковыряться и говорить, что ты же все равно своровал, ты же все равно обманул, ты же все равно это сделал незаконно. Это зерно, оно дает свои плоды и эти люди, они, что бы ни происходило, как бы вы визуально не наблюдали за тем, как человеку весело, какой он счастливый, как он себя ведет, на каких машинах он ездит, у него всегда вот этот червь в середине, он будет его подтачивать. И у них все время у всех одна и та же болезнь, которую они обычно называют, как кошки скребутся. Это у всех, вы видите. То есть у всех этих людей, обязательно людей, которые по-крупному воруют, которые это делают, осознавая это, у них все время будет ощущение, будто они в середине ждут вендеты, ждут наказания, ждут опасности. И они никогда не могут расслабиться, они напряжены всегда. Это 100% я вам говорю, как человек, очень давно наблюдающий за такими людьми, потому что они являются моими клиентами. Как бы они внешне не проявляли свое там, благоразумие, яркое состояние там, благополучия, там, вот здесь у них плохо. Верующие, неверующие, ворующие чувствуют себя плохо, и это на всю жизнь. До самой-самой старости и не могут, они их это гложит. Оно забывается, но гложит их подсознательно все равно. Поэтому какой вы выберете путь? Вы готовы идти туда и воровать? Если готовы воровать и потом думать, что за это принесете ответственность, никто ответственности не понесет. Потому что так система устроена, она создана для того, чтобы воровать. Но все устроено так, что их оно мучает. А вас нет. Вы живете, у вас мало еды, возможно, вы плохо живете, у вас там не хватает на препараты, но у вас ничего не гложет. Вы можете запросто лечь и лежать перед телевизором, клацать. Они не могут, они не могут, потому что он ложится, вскакивает, его что-то мучает, ему надо срочно кому-то звонить, писать, что-то читать, что-то выискивать. Они не могут расслабляться, у них это вечно. Вот такое у них сложный путь.